Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейд. Краткий апдейт сейчас ночью 9 ноября 2022 года в связи с событиями, которые происходят на криптовалютном рынке. Итак, сегодня мы с вами увидели достаточно серьезный пролив по биткоину. Мы упали с отметки в 20 600 долларов, достигнув минимальных значений по данным биржи Bitstamp на отметке 17 114 долларов. У многих сейчас возникает вопрос, что же происходит на рынке, связано ли это с битвой титанов между Binance и FTX. Конечно, новостной фонд сыграл достаточную роль в этом событии, однако мы с вами предполагали это событие гораздо раньше. Многие те, кто смотрит канал и видели наши стримы в нашем сообществе Криптогон, на канале Криптокомманс, а также на других каналах из нашего сообщества, в наших стримах мы говорили о том, что у нас есть вероятность пролива в зону 16 тысяч, об этом мы говорили с вами в том числе и по данным аналитиков Glassnode. Там же у нас есть консолидация на цене Delta Price и индикаторе CVDD, не буду сейчас их показывать. Сегодня утром в 6 утра было понятно, что по моей стратегии, Интрадей будут сделки, вы сейчас можете их видеть на своем экране. Я заходил в эту сделку в 6 утра, выходил из нее буквально в течение полутора часов с достаточным профитом, и меня это устроило. Поэтому в течение дня я отдыхал от рынка, и отдыхал от графика. И, кстати, хочу обратить внимание, это не так часто я говорю в своих отзорах, о том, что от рынка нужно отдыхать. Неважно, взяли вы профит или вы вошли в убыток, в любом случае от рынка нужно периодически отдыхать для того, чтобы просто перезагрузиться и заново подойти к техническому анализу. Многие говорят, что он не работает, однако мы с вами вчера видели, что Momentum на индикаторе Cypher загибался, при этом это было даже не вчера, а он начинал загибаться еще с 31 октября на дневном таймфрейме, после чего ушли в волну, отрисовывали и зеленый кроссовер в том числе, но так или иначе, вчера, по крайней мере, на 6-часовом таймфрейме было видно, что мы не уйдем по индикатору Cypher Money Flow в зеленую зону и скорее всего будем двигаться в нисходящей динамике сейчас это происходит неважно какой новостной фон если вы наблюдали за графиками на протяжении года или там хотя бы полугода в разных циклах, это может быть цикл накопления, цикл публичного предложения или распределения, неважно. Самое главное, что вы могли видеть, что зачастую, конечно же, проливы рынка, так же, как и их рост, происходят на определенных рыночных событиях. Это связано с определенным фундаменталом. Это может быть новостной фон, как правило, либо какое-то кромкое событие в макроэкономике. Но я еще раз Хотел бы всем своим подписчикам сказать, что новостной фон очень часто, да и большинству трейдеров принято считать, что он подтягивается под рыночные события. Технический анализ, по крайней мере тот, который использую я, алгоритмический анализ, он связан с математическими расчетами. Здесь нет никакого новостного фона, он является ситуационным и, как правило, подходит под Ту составляющую рынка, которая происходит. То есть я имею в виду, что рынок, как правило, двигается зачастую в рамках экономических событий. А весь остальной фон, он может быть как сейчас, например, когда столкнулись интересы двух крупнейших игроков криптовалютного рынка, я имею в виду FTX и Binance. Либо это может быть какое-то другое событие, под которое будет рост или падение. В любом случае, нужно изначально подходить к техническому анализу не как к новостному фону, а как именно математическому расчету так или иначе рынок это толпа людей все знают что такое теория Dow, и эта толпа людей управляет этим самым рынком толпа людей рисуют свечу неважно хайканэш или классическая японская свеча в ней есть четыре параметра это открытие закрытие максимальная цена и минимальная цена ну и конечно зачастую используется еще и объем в этот момент в любом случае эти события Двигают график. График двигает индикаторы. Индикаторы нам примерно показывают такие же события, которые происходили ранее. То есть, что делали люди в определенный период времени. И мы из этого можем с вами примерно предположить движение цены. И вчера мы с вами его предположили. Даже, наверное, в предпоследнем обзоре уже было видно о том, что мы можем чуть-чуть порасти, достигнуть примерно отметки 21%. И если мы на ней не задержимся и не уйдем в зеленую зону денежного потока, то мы, конечно же, двинемся вниз. Поэтому сейчас у меня пунктирная трендовая паутина отмечена именно на этой зоне. И если движение дальше по волне моментов продолжится, а вероятность эта достаточно большая. На дневном таймфрейме мы видим, что индикатор Trend Score, трендовый индикатор двигается сверху вниз и вероятнее всего идет в шортовую зону, тем самым подталкивая следующие дневные свечи, опуститься ниже если это произойдет, то мы потрогаем отметку 16-16,5 после чего у нас возможно появится достаточная ликвидности для того, чтобы отталкиваться по рынку по крайней мере в глобальном масштабе вчера мы с вами разбирали на обзоре сложившуюся ситуацию и вероятностный периоды времени при которых рынок скорее всего будет прирастать может быть не для переписывания all-time high для промежуточного хая как это было в девятнадцатом году но в любом случае мы находимся в достаточной перепроданности но для того чтобы рынок потолкнуть кверху даже для движения на 50 процентов от all-time high в любом случае нужно чтобы прошла капитуляция долгосрочных держателей а их сила еще достаточно крепка. на канале в телеграме вы можете видеть публикации сейчас отчеты glass note этой неделе а также можно пролистать и посмотреть отчет предыдущей недели от этих аналитиков, и вы можете из этих отчетов понять, что до сегодняшнего дня крепкие руки долгосрочные держателей продолжают удерживать своих активы, в том числе и с нереализованным убытком. В любом случае, на рынке нужно быть осторожным, я неоднократно об этом говорил и продолжаю это говорить. Торговля локально имеет свои преимущества в том, что вы можете быстро выйти из сделки и не собирать большие убытки ну а если вы видите как двигается рынок то я желаю всем профита в любом случае сейчас нужно обладать достаточным терпением и самообладанием для того чтобы удерживать свои позиции даже если они находятся сейчас в убытках так или иначе рынок восстановится и точка достижения максимального дна уже достаточно недалеко с вами был гош канал индекс всем спасибо хорошие доброй ночи и до новых встреч